День у нас два часа дня, и я рада всех приветствовать, рада, что вы, вы могли к нам сегодня подключиться, и мы такое время в два часа выбираем, наверное, не для всех это комфортно и удобно, но учитывая нашу географию от Владивостока до Калининграда, мы всегда ищем такой какой-то компромисс по времени который был бы максимально всем удобен. У нас сегодня такая консультация по конкурсу «Академический десант». И меня зовут Оксана Анистратенко, я являюсь представителем оператора этого конкурса Фонда социальных инвестиций. И у меня такое предложение на сейчас. надеюсь, вкратце еще раз пройтись по основным таким принципам проведения конкурса и основным задачам. И затем я постараюсь как-то да, встраивать в эти все пункты комментарии от экспертов, потому что мы сегодня обещали да, какую-то там обобщенную обратную связь от экспертного сообщества. И поскольку у нас уже прошло четыре цикла, да, мы можем вполне уже себе так информированно и аргументированно говорить о том, что же можно сделать для того, чтобы заявки были еще лучше и, может быть, еще более как бы понятными для экспертов и затем я с удовольствием перейду на, на наша любимая такая часть это вот часть вопросов и ответов когда можно в режиме такого живого микрофона с вами по пообщаться если не возражаете да я сейчас прошу чтобы вы проверили что у вас микрофоны у всех отключены чтобы не было никаких посторонних звуков в эфире и затем уже мы с вами когда там, после моя короткая презентации мы с вами обязательно э, перейдем к вашим вопросам я запущу презентацию просто чтобы Запись вебинара обязательно будет, да, опять-таки, все наши контакты, они есть, и запись мы обычно дублируем в Телеграм-канал и размещаем на сайте конкурса, на сайте фонда Патанина, как у нас как бы, основных таких держателей всех наших смыслов. Да, так, еще раз напомню такие основные входные параметры нашего конкурса. Да, это участники у нас м, преподаватели 75 вузов и как бы не только преподаватели, но любые, любая категория лиц, которые так или иначе имеют отношение к институту очной магистратуры. И в конкурсе в данном две номинации ⁇ это индивидуальная траектория и институциональный опыт. И это важно как бы зафиксировать и запомнить, потому что э, есть какие-то нюансы в этих двух номинациях. И в отличие от таких вот традиционных конкурсов Фонда Потанина, данный конкурс он проводится в несколько циклов в течение всего года. И что сейчас э, э, рекомендуется, наверное, тоже запомнить или записать, что заявка можно подать один раз от одного человека в 12 месяцев. То есть у нас те коллеги, кто подавал и участвовал в конкурсе в прошлом году, но их заявки не были поддержаны, в этом году вы совершенно спокойно можете в конкурс вернуться, будем рады вас видеть. И не нужно дожидаться 12 месяцев от момента подачи вами заявки. Это первый момент. И второй момент – заявку в статусе «Черновик» вы можете в этом статусе держать ровно столько, сколько вы считаете нужным, и подать ее вот на тот цикл, когда вот действительно, я не знаю, так все звезды уже сошлись, для того чтобы вы уже, не знаю, и траекторию свою индивидуальную вывели, и чувствуете, что вы готовы к тому, чтобы эту заявку отправить, тогда можно ее подавать, То есть нет такого требования, что вы сейчас завели заявку, да, и обязательно в следующий цикл вы должны ее отправить. Вся информация о конкурсе находится на сайте ру и если кто-то еще не знает, да, хочу обратить ваше внимание на то, что все заявки подаются исключительно на новом портале заявка Слэш он от предыдущего портала отличается только окончанием вот этим вот слышим и двумя буковками ARYO, но тем не менее это важно и критично запомнить, потому что если вы кто-то и до сих пор, к сожалению, некоторые ну, видимо по старой памяти обращаются к прежнему порталу, там вы не увидите конкурса, мы не увидим вашего личного кабинета, поэтому прошу вот очень внимательно к этому вопросу отнестись. Да, Итак, у нас в этом году остается ну, четвертый цикл. Мы уже сейчас как бы прием заявок завершен и идет работа над экспертизой данных заявок. Да? И у нас таким образом остается в, в этом году с вами пять циклов. И вот в, к пятому циклу прием заявок осуществляется до 31 марта 2022 года. И как бы с этим графиком можно ознакомиться и на сайте, конечно, слайд этот будет в доступе. Но совершенно не случайно вот таким вот жирным шрифтом я выделила презентации не столько даже дату приема заявок, окончания приема заявок, потому что мы понимаем, что ну, в данном конкурсе это не совсем смертельно, потому что если вы вдруг не успеваете в пятый цикл, у нас есть еще там цикл 9, например. Но почему нам важно объявление, дата объявление результатов конкурса это мы очень просим внимательно всех заявителей отнестись к вот этой дате потому что когда вы пишете план реализации проекта когда вы пишете график вашего проекта или как-то вот вашей траектории индивидуальной там и так далее начало Вашего проекта должно быть не ранее одного месяца после объявления результатов конкурса. То есть мы говорим о том, что если вы подаете на пятый цикл, да, вы до 31 марта подали заявку, но, соответственно, мы... Э, 16 мая объявляем результаты конкурса, и ваш проект он должен начинаться не ранее 16 июня. Вот Мы, конечно, очень стараемся отслеживать в ваших заявках эти даты, да, и как бы стараемся, если что-то, возвращать на доработку, но мы очень просим. Но иногда это существенно влияет на всю логику, которая у вас там существует. Поэтому очень просим внимательно отнестись к этим датам и внимательно их просто вот записать. Даже, еще раз повторюсь, это гораздо более важно, чем окончание приема заявок. Соответственно, как я говорила, да, в этом конкурсе у нас две номинации. Это индивидуальная траектория и институциональный опыт. И в чем, наверное, такая вот разница основная между этими номинациями. Индивидуальная траектория – это, соответственно, какие-то мероприятия, это комплекс мероприятий на повышение вашей, ваших профессиональных компетенций и на, может быть, какие-то, я не знаю, курсы, занятия, дополнительные, дополнительное образование, которое вы всегда, там, допустим, хотели как-то пройти, но по той или иной причине не хватало внутренних ресурсов университета, не хватало каких-то вот, небольших таких, да, толчков свыше, чтобы это все сложилось. То есть, собственно, здесь это могут быть участие в конференции, могут быть образовательные курсы, семинары, индивидуальные стажировки в каком-то университете, которые разработаны именно под вас и под ваш запрос. И, соответственно, в любом случае мероприятия, они должны иметь прямое отношение к развитию и повышению устойчивости магистратуры. И вот здесь вот, когда мы возвращаемся к основной теме нашего вебинара о том, что какие же основные ошибки встречаются, да, и как чаще всего там, что могут написать эксперты, чего им не хватило, достаточно часто одно из замечаний, которое нам встречается, это то, что совершенно непонятно, как тот трек, который вы выбираете и заявляете, да, опять я вот сейчас еще раз, наверное, там подчеркну, что… Мы не можем комментировать и разглашать Детали экспертизы применительно конкретных, каждой конкретной заявки. Да, Мы постарались обобщить уже тот опыт, который э, есть, и то, что мы видим э, в предыдущих четырех циклах, для того, чтобы как-то, э, ну, не знаю, помочь более качественно заявку подготовить. Поэтому если среди участников есть участники прошлых циклов, и вы говорите, нет, ко мне это неприменимо, у меня все было абсолютно идеально расписано, мы это... Принимаем, конечно же, да, потому что, еще раз говорю, это достаточно такой вот как бы обобщенный опыт предыдущих четырех наших циклов. Да, опять как бы повторюсь, комментарии экспертов по этому пункту, мы не понимаем, каким образом заявленные заявленная индивидуальная траектория, заявленные мероприятия относятся к профессиональному именно к профессиональному развитию, к развитию магистратуры. Да, то есть мы здесь говорим о том, что, например, курсы макроме или курсы там флористики, ну, такого, конечно, не было, это очень утрировано, да, но мне всегда хотелось пройти. При этом я не показываю эксперту, каким образом это ложится в... То, чем я сейчас занимаюсь в профессиональной области, вот здесь уже наступают проблемы. Да, точно так же есть, не знаю, например, какие-то курсы, допустим, SMM там или эм, ну, чего-то более такого там технологического и цифрового, опять без привязки к тому, что вы дальше даете в заявке, это может восприниматься достаточно абстрактно. То есть, само по себе, это очень важная. Эм, Такое да, и современное направление, но не совсем иногда люди понимают, для чего конкретно вам это может быть полезно или как это помогает именно Институту развития магистратуры. Здесь, что важно сказать, да, что продолжительность проекта в рамках индивидуальной траектории, это не больше шести месяцев. Но при этом это может быть от одного до шести месяцев, не может быть менее этого. И здесь нельзя подать, вот включить вашу профессиональную траекторию, допустим, только одну какую-то краткосрочную конференцию. То есть поездки на конференции мы очень любим и очень приветствуем. Это замечательно, совершенно, и, конечно, важно для нашего профессионального развития, вашего профессионального развития. Но при этом это не должно быть единственным мероприятием. Да? То есть это все равно мы говорим о траектории. То есть это какой-то такой связный комплекс, набор мероприятий. Соответственно, где можно проходить какие-то стажировки? Это могут быть любые партнерские ваши университеты, не партнерские, но те вузы, которые вы понимаете, что вам важно туда съездить. Этому вузы могут располагаться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Здесь нет никаких абсолютно ограничений. Но точно так же, допустим, если у вас программа по культурологии, то вы можете, или там, по архитектуре, то вы можете там, заявить посещение музеев, там, центров урбанистики и так далее. Если у вас, допустим, государственное муниципальное управление, или какие-то смежные области, да, то может быть вам важна стажировка в некоммерческой организации и так далее и тому подобное. Любые курсы, которые вы считаете, могут быть курсы управленческие, это курсы педагогического мастерства, здесь не ограничено конкурсом и не ограничено никакими там правоустанавливающими документами, выбор остается за вами. Это может быть управление образованием, это может быть, допустим, фандрайзинг, это, допустим, может быть тот же там, SMM или там, создание сайтов, но вы говорите, что вам это необходимо, потому что вы в дальнейшем вашу работу переводите полностью в цифру, и без такого вот контента совершенно невозможно там продвинуться дальше. Или, допустим, вам нужны курсы по SMM именно потому, что вы... Запускайте новую магистровскую программу и вы ищете новые современные способы продвижения этой программы среди своей целевой аудитории. Это могут быть какие-то гибкие навыки, которые нам всем тоже сейчас необходимы, да, это повышение, это аналитическое мышление, работа в команде там, и так далее, но опять-таки здесь рекомендация показать это не абстрактно, да, а конкретно применимо к вашему опыту и к вашей работе. Про продолжительность проекта я говорила, да, это не более 6 месяцев. В принципе, и максимальный размер э, гранта, который предоставляется по номинации «Индивидуальная траектория», составляет 300 тысяч рублей. И в, в данном случае заключается договор о благотворительной помощи между фондом и, соответственно, вами как благополучателем. Соответственно, что может входить в расходы э, и в запрашиваемые какие-то Запрашиваем статью сметы. Это э, участие в мероприятии, естественно, да, это приобретение литературы, это могут быть расходы на поездки, это какие-то любые другие расходы, которые могут связаны быть напрямую с э, тем мероприятием, э, о котором вы говорите. Это оплата обучения, безусловно. Конечно же, и есть такая статья, как административно-хозяйственные расходы, которая составляет не более 10% от общей суммы по остальным статьям бюджета. Что здесь не допускается? Да? То есть, например, покупка компьютера, покупка какой-то там оргтехники и так далее, все-таки это не есть цель данного конкретного конкурса. У благотворительного фонда есть конкурс, который называется «Грантовый» конкурс предоставления грантов, грантовой поддержки для преподавателей магистратуры, и, соответственно, там можно включать этот пункт, но здесь все-таки говорится о том, что в первую очередь это приобретение совершенно конкретных навыков и компетенций, которые вы в дальнейшем можете использовать. Ну и дальше идет то исключить, список исключений, который более подробно написан в по принципах и правилах проведения конкурса, я сейчас не буду на нем останавливаться, можно ознакомиться с самостоятельно. И здесь в данной траектории, да, это индивидуальная траектория, не подразумевается, конечно, никакой командной работы членов команды там, и так далее, потому что, ну, собственно, это номинация, это м, часть, это конкретно для вас и для того, чтобы вы видели себя в дальнейшем. Какие у нас требуются документы? Конечно, это справка от университета. И это справка от принимающих организаций, если вы с таковыми сталкиваетесь, да, и это подтверждение того, что какое-то сопроводительное письмо от вашего родного университета о том, что то, чем вы предполагаете заняться, это ну, как бы нужно и важно, это не в отрыве от какой-то общей стратегии развития вуза. Соответственно, у нас, ну, это как бы не критично, да, это не является какой-то такой вот м -м, точкой отсечения для экспертов, но очень часто мы можем вам вернуть заявку на доработку по тому, что мы видим в справке. У нас есть определенные требования, которые точно так же, они зафиксированы, есть на сайте, мы можем тоже это продублировать еще раз в нашем телеграм-канале. Справка из ВУЗа обязательно должна быть на бланке, она должна содержать печать и подпись, и это должен быть официальный документ. Потому что мы, когда говорим о том, что да, сейчас все еще там удаленка, все еще люди очень много болеют, не все вот такие сервисные офисы поддержки работают в штатном режиме. Мы можем закрыть глаза на какие-то моменты, да, и условно там, если не будет бланка, но хотя бы будет печать организации и стоять э, подпись, мы примем этот э, документ к рассмотрению, но если это совсем вот листочек А4, ни печати, ни подписи, ни исходящего, и просто вот там, ну, я не знаю, чья-то фамилия указана, к сожалению, нет, мы, к сожалению, вынуждены будем вернуться к вам с этой бумажкой для того, чтобы... Вы это переделали, поэтому лучше вот сразу сориентироваться на то, что это должен быть максимально официальный документ. В наш, как вот, вы там, оформляете справки для любого другого места работы, для, для, для любой другой причине. Соответственно, что важно зафиксировать в этой справке? Да, то, что... На ваш период работы в ВУЗе, потому что есть требование о том, что вы должны работать в университете не менее 6 месяцев на момент объявления результатов конкурса. Соответственно, ваш факт участия в очной форме магистратуры и здесь что э, не обязательно являться именно преподавателем, можно являться академическим, научным руководителем, можно быть э, руководителем, я не знаю, проектного офиса и отвечать именно за развитие очных магистрских программ, но это необходимо так или иначе подтвердить. И э, второй документ это, собственно, подтверждение от уни, самого вашего университета о том, что тот проект, который вы предлагаете, они а с этим знакомы, б они его поддерживают, потому что... И вот здесь я понимаю, что иногда канцелярия она может выдавать справку только по какому-то определенному формату. И не всегда в этой справке есть возможность указать, что вы там так или иначе связаны с очной формой магистратуры. Мы не расстраиваемся по этому поводу. Мы Берем с, с благодарностью из канцелярии справку в том виде, в котором они нам представляют, и мы тогда просим тех коллег из университета, кто напишет это письмо поддержки и подтверждения о том, что предлагаемый проект соответствует приоритетам, сделать ссылочку на то, что вы так или иначе связаны в данный конкретный момент с очной формой магистратуры. То есть это может быть вот как бы такой вот... Э тот формат, который можно получить в данный момент от вуза. И здесь тоже хочу обратить ваше внимание, что очень часто эксперты говорят о том, что то, то письмо поддержки, которое получено от университета, оно носит слишком формальный характер. То есть вот с формальной точки зрения письмо это присутствует, и мы по документам его принимаем. Но когда эксперт смотрит вашу заявку, там написано, что вот я не знаю, не Нестратенко Оксана Борисовна, очень хороший человек, мы полностью поддерживаем, чтобы она там не придумала, и вузу от этого будет хорошо. Вот, к сожалению, опять-таки для эксперта вот такое письмо – это не совсем 10 баллов да то есть это есть повод ну, немножко расстроиться и ну, обратиться к тем заявкам да это предпочтение тем заявкам где хотя бы немножко там будет написано что да данном вот, не знаю там этот навык будет очень полезен, потому что сейчас в визитом с реализацией вузом этого проекта приоритет 2030 человек приобретает вот такие-то знания, да, или да, мы действительно там переформатируем эту магистрскую программу, и без вот этих знаний нам будет очень сложно это сделать. Поэтому, соответственно, вот очень просим по возможности все-таки, ну, более как-то творчески отнестись к этим документам. Если есть принимающий университет, он, или есть курсы, да, и здесь тоже как бы есть формальные требования то есть если есть официальное письмо от университета о том что готов вас принять в такой-то срок или от любой другой организации где бы вы хотели пройти стажировку да, что готов вас принять в такой-то срок на каких-то условиях замечательно пожалуйста прикладывайте это хорошо да но иногда бывает так что курсы они например зависят от набора и, и не всегда есть возможность там приложить какое-то официальное подтверждение, в этом случае нам достаточно будет хотя бы скриншота э, вашей переписки там с какой-то курс с курсами, с платформой там и так далее. Но опять-таки здесь речь идет о том, что все-таки это должна быть переписка с официальных рабочих электронных адресов, потому что иногда бывает что-то, я не знаю, скриншот чата в WhatsApp с с какими-то коллегами, с которыми у вас очень хорошие дружеские отношения, но для нас, к сожалению, это тоже не совсем верификация официальная того факта, что вас все-таки готовы будут принять. Поэтому да, если речь идет о курсах, то скриншоты вот таких вот коммуникационных вещей нас вполне устраивают. и Это можно смело прикладывать. В остальных случаях мы все-таки ожидаем, что это ну, какая-то вот официальная бумага, официальный документ. Да, вторая номинация у нас «Институциональный опыт». Здесь немножко сложнее, наверное, да, объяснить начало, потому что у нас заявителями в обеих номинациях выступают физические лица. И там, и там заявителем и в индивидуальной траектории, и в институциональном опыте заявитель – это человек, который имеет отношение к очной форме магистратуры. Но если в первом случае в индивидуальной траектории все-таки основным получателем, благополучателем являетесь, является конкретно заявитель, то в номинации институциональный опыт да у нас заявитель физлицо но как бы участник номинации да и вот на кого направлена собственно вот эта вот помощь и вот эти ресурсы это университет то есть в данном случае вы выступаете от лица университета для того чтобы заявиться в номинации институциональный опыт и в данном случае университет может выступать в двух ролях. Да, с одной стороны, он может выступать как не знаю, акцентр да, каких-то новых знаний и новых навыков, умений. И с другой стороны, у него есть уже, допустим, свои наработки, свои лучшие практики, которые он готов транслировать вовне, и в этом случае он выступает уже как донор, наверное, да, то есть если мы говорим так, вот реципиент лучших практик и донор каких-то лучших практик и новых знаний. И, собственно, вот каким, какую функцию там в этой заявке вы выбираете, это Здесь нет никаких ограничений и рекомендаций со стороны фонда, со стороны таких формальных вещей. Опять-таки проекты здесь могут включать в себя приглашение специалистов из различных профобластей и вам могут помочь, я не знаю, запустить акселератор, вам могут помочь какую запустить какую-то лабораторию, вам могут, в принципе, помочь наладить какие-то управленческие процессы, например, связанные непосредственно с магистрским образованием. Да, с другой стороны, у вас может быть уже шикарная какая-то своя база лучших практик по той или иной работе, по той или иной дисциплине, и, соответственно, вы готовы своих коллег принять на вашей площадке и поделиться с ними опытом. Соответственно, опять-таки, участниками ваших мероприятий могут быть не обязательно университеты, участниками могут быть абсолютно любые институции, абсолютно, не знаю, НКО, музеи там и так далее и тому подобное. Есть определенные требования, то есть вот в том случае, когда вы выступаете в роли, ВУЗ выступает в роли осваивающего какие-то новые навыки и знания, в этом случае есть определенные требования к приглашенной стороне. В этом ожидается, что эксперты, с которыми вы взаимодействуете, они имеют не менее чем двухлетний опыт работы в той сфере, на которую вы его приглашаете. И ожидается, что эксперт на протяжении всего проекта работает с группой не менее трех дней. Да, то есть это э, вполне допустимо, что, допустим, все люди заняты, мы понимаем, на очный тренинг человека вы можете привести на один день, это совершенно нормально, да, но потом ожидается, что все-таки еще хотя бы два дня человек в онлайне проведет с вашей группой да, и доведет, вот как-то да, докрутит вот эту вот работу и что это будет не разовые какие-то гастроли, а все-таки более-менее какая-то продуманная такая работа. И да, на один день приехали прекрасно, но вот еще раз, да, зафиксируйте, пожалуйста, что это все-таки… Ну, должна быть более такая стабильная форма работы, нежели чем просто одна какая-то презентация там и так далее. Вот в данном случае, когда мы говорим об институциональном опыте, продолжительность проекта уже от трех до шести месяцев. То есть проектом менее трех месяцев быть в принципе не может. И точно такие же правила тогда начинать не менее одного месяца, не позднее шести месяцев завершить с даты объявления победителей соответствующего цикла. Максимальный размер гранта здесь 750 тысяч рублей и в отличие от предыдущей номинации распорядителем средств является сам университет, то есть в случае вашей победы средства будут перечислены на счет ВУЗа. И это накладывает определенные дополнительные требования в плане документов. Мы вернусь буквально на следующем сайте, слайде к этому. Соответственно, что может включать в себя бюджет? Это оплата труда штатных сотрудников и привлеченных специалистов. Да, то есть если в индивидуальной траектории у нас средства запрашиваются только на собственное на образование, на повышение квалификации на проезд до места предоставления этих услуг да но мы не можем там брать деньги на покупку компьютеров, на приобретение техники, на оплату нашего труда за то, что мы участвуем в этих всех, мероприятиях то здесь соответственно оплата штатных сотрудников и привлеченных специалистов допускается продвижение методические материалы там и так далее тоже пожалуйста нет никаких ограничений расходы на поездки тоже да причем в обе стороны привести к вам или ваша команда куда-то выезжает и административно хозяйственные расходы Ну, соответственно там список ограничений, что не может входить в бюджет, тоже пока не буду на этом останавливаться. Соответственно, в связи с тем, что у нас основным как бы благополучателем является ВУЗ, да, это институциональный опыт, о котором мы говорим, соответственно, здесь дополнительно прикладываются еще документы, которые, ну, собственно, подтверждают легитимность, Действия самой организации. То есть это устав организации, это устав университета, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и в обязательном порядке письмо за подписью главного бухгалтера или финансового директора, подтверждающие то, что человек и, собственно, институция знакомы с бюджетом проекта, что они поддерживают эти все расходы, да, и что в случае вашей победы в конкурсе готовы принять эти средства на свой счет, на счет ВУЗа, соответственно, да, и обязательно предоставить финансовый отчет. Вот что здесь э, э, как бы важно, наверное, отметить. Очень многие говорят о том, что у ВУЗа есть, как бы у многих ВУЗов, наверное, даже у большинства принята э, такая статья, как, э, не знаю, часть полученных ВУЗом средств уходит на... По умолчанию университету дается. И вот здесь нужно отметить, что мы не можем в бюджет включать какие-то там, я не знаю, накладные расходы вуза. Это неправильно, это не поддерживается, но при этом у нас остается вот эта административно-хозяйственная часть, куда можно зашить эти расходы. Собственно, такой вот Надеюсь, что все как бы будут счастливы, но вот это вот ограничение в 10%, оно, ну, соответственно, остается на ХР, и там, зарплаты, я не знаю, бухгалтера за обслуживание, счета заведения гранта там, и так далее, можно, соответственно, внести в смету. Соответственно, дальше, конечно же, прикладывается письмо письмо согласия от приглашенных экспертов о том, что они готовы продолжить с вами сотрудничество в рамках этого проекта, ну и, соответственно, да, информация о самом проекте, это базовые вещи, там, срок, реализация, описание, там, результаты и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, об этом тоже можем поговорить более детально уже в секции «Вопросы и ответы». Соответственно, у нас есть для двух номинаций разные критерии оценки, и это понятно, да? То есть, когда мы говорим об институциональном опыте, то мы оцениваем как заявителя, так и сам проект. То есть, у нас как бы две, два таких больших оценочных блока. Когда мы говорим об, о номинации индивидуальная траектория, то, соответственно, мы оцениваем исключительно заявителя. И, конечно, вот это правило того, что каждую заявку оценивает не менее двух экспертов по десятибальной шкале. И если суммарные оценки экспертов отличаются более чем на 50%, или если один эксперт говорит «да», другой эксперт говорит «нет», в этом случае заявка обязательно направляется на рассмотрение третьему эксперту. Потому что иногда действительно мы сами удивляемся, почему при более-менее равных баллах один эксперт... Абсолютно точно говорит «да», и другой эксперт абсолютно точно говорит «нет». Ну в этом случае, вот, конечно, идем за разъяснениями к третьему человеку. Соответственно, по результатам вот этой заочной экспертизы формируются рейтинги по номинациям, на основании которого принимается решение. И вот здесь, да, наши контактные данные, и очень рекомендуем хотя бы там не подписываться, но наблюдать за нашим телеграм-каналом, потому что мы стараемся очень оперативно всю информацию размещать на нем. И, наверное, вот что еще хочу сказать. Я... Да, прекращу, пожалуйста, эту трансляцию, возвращаясь к комментариям экспертов. И в одной, и в другой номинации мы говорим о том, что есть такая графа, как риски реализации проекта. И мы просим всех участников, соответственно, прописать, вот что вы думаете, какие препятствия могут возникнуть на пути к вообще максимально вашей успешной реализации и получению тех результатов, которые... Вы, которых вы хотите добиться. И э, э, вот тоже один из комментариев эксперта, который мы встречаем достаточно часто, то, что э, риск вот этих вот, э, вернее, анализ этих рисков, он э, достаточно формально проработан и достаточно слабо. То есть это тоже не, как бы, не 10 баллов для этой заявки. Поэтому ну вот э, да, и в институциональном опыте иногда случается такое, ну, да, и, наверное, в обеих номинациях тоже, да, как бы вот просто выписала себе такие комментарии, увидела сейчас шпаргалку, когда закрыла презентацию. Собственно, иногда бывает так, что человек описывает опыт, да, там есть еще такая статья «Опыт, каких организаций вы бы хотели изучить?» И человек как-то относится к опыту, там, одной организации, а в результате стажировку он планирует пройти совершенно в другой организации. Вот это тоже как бы, да, это с формальной точки зрения не является ошибкой, и мы не можем как бы да, что-то с вашей заявкой сделать, отправить ее на доработку там или еще что-то э, там такое произвести. Но у экспертов уже здесь вот на, наступает какой-то когнитивный диссонанс, да, почему же вот э, вторая организация, куда вы собираетесь на стажировку, вообще где у вас не фигурирует поэтому тоже это вот наверное тот э, момент на который э, важно обратить внимание при составлении э, заявочной формы э, соответственно я наверное сейчас попробую какие-то э, вопросы Вытащить из чата, да, но если э, удобно уже включить микрофоны и озвучить голосом, то мы будем э, рады. Есть вопрос о продолжительности, да, то, что минимальная продолжительность стажировки не менее одного месяца. Где это ограничение можно увидеть в документах. Смотрите, мы говорим не о стажировке в месяц, да? мы говорим о том, что у вас не может быть разового мероприятия. То есть у вас действительно в номинации э, индивидуальная траектория, то есть вот это вот ограничение про утро до шести месяцев, это номинация «Институциональный опыт». Никто не говорит о том, что вы должны ехать на стажировку на целый месяц и бросать ваше место работы. Но мы говорим о том, что в, э, в индивидуальной траектории крайне важно, чтобы эксперты увидели, что вот это не разовая поездка на конференцию на два дня. Вот такие проекты – не поддерживается но если у вас это там стажировка там две недели допустим то это вполне ну как бы уже такое считается там самостоятельное э, мероприятие вот, есть вопрос об этом, да? то есть мы говорим все-таки, что, ну вот что-то разовое на 1, два, 3 дня, это не совсем цель данного конкурса, да? то есть это все-таки комплекс каких-то, еще раз, траекторию мы воспринимаем как комплекс э, или дорожную карту, которая состоит из нескольких остановок, если я не знаю, там ответила на ваш вопрос или нет. И, коллеги, давайте тогда действительно там поговорим с вами. Если остались какие-то комментарии, замечания, что-то нужно продублировать, то, пожалуйста, включайте ваши микрофоны. Добрый вечер. Это из Новосибирска профессор Айзман. Хотел бы узнать, если мы приглашаем, есть договоренность, для проведения серии цикл семинаров в Новосибирске из Москвы коллегу бывшего директора Института возрастной физиологии. Сколько дней, допустим, она должна быть для того, чтобы считалось это выполнением работы? Потому что часть вебинара можно и по Скайпу, или по WhatsApp там, или так далее провести, а часть очно. Вот как лучше оформить вот эту ситуацию? Смотрите, здесь есть только требование в том, чтобы эксперт работал с группой не менее 3 дней. В каком формате он с этой группой будет работать? В онлайне, в офлайне, в гибридном формате? Это уже вы определяете сами. Действительно, там никого там не нужно брать, заложники держать в новосибирский месяц ради того, ради исполнения каких-то вот мифических требований. Ну, то есть из заявки должно быть понятно, что эксперт в том или ином день он может приехать в Новосибирск на один-два дня. Это допустимо совершенно, да? но при этом должно быть понятно из описанной логики проекта о том, что а, эксперт все-таки вот, как минимум три дня с группой про отработает на протяжении всего срока реализации, да, может быть, даст какие-то там, даст лекции, презентации, потом он будет работать с группой индивидуально над их проектами, там, да, может быть, потом он будет как-то вот помогать вам формировать вашу программу по-новому, там и так далее. Вот а скажите, пожалуйста, mm -hmm. в этом плане расчет, каким образом строить вот калькуляцию? Вот учитывать оплату работы эксперта, учитывать приезд еще. Ну, конечно вещи. же, да, в этом случае вы в договор, вы в смету проекта закладываете ровно те расходы, которые вам потребуются для реализации и, конечно же, да, это оплата эксперта, это приезд, проживание, его питание, безусловно, да? Если это, допустим, семинар на 2-3 дня для сотрудников университета, это могут быть кофе-брейки, допустим, какие-то. Понятно. А бузу тогда что остается в этом плане? Ну, смотрите, вы можете заложить оплату труда тех сотрудников, которые вовлечены в реализацию проекта, да, соответственно, ВУЗ, ну, какие-то еще накладные расходы и там, я не знаю, что... Что там может быть надо? Транспортные думать. расходы для вуза можно заложить, да? Вы закладываете вот. ровно вот все эти расходы, которые имеют прямое отношение к этому проезду, к этому проекту, синти, пожалуйста, конечно. Понятно. Спасибо. Да, то есть, может быть, я не знаю, печать потом каких-то материалов там по результатам, да, там, э не знаю, что-то, что потом ВУЗу поможет дальше там транслировать. Ну, эту, издание, свою, эту послужие, допустим, Может быть, да. Смотрите, единственное, что я хочу тоже всем нашим участникам сегодня сказать, и да, признаюсь, что мы тоже вот, то есть у фонда два конкурса для вот этой целевой аудитории преподавателей университетов. И это грантовый конкурс, и это академический десант. Вот грантовый конкурс у нас закончился в этом году, 17 января. Академический десант у нас продолжается как минимум до конца года. Вот основное отличие двух конкурсов между собой, то, что в, по окончании грантового конкурса мы ожидаем, что создается конкретный совершенно образовательный продукт. Будь то магистрский курс, там новая магистрская программа, там какой-то онлайн-контент. То есть мы в грантовом конкурсе ожидаем что-то вот такое вот, ну, условно-материальное, да, что мы можем как-то измерить, увидеть, ощутить в формате учебных программ и так далее. В академическом десанте такого ожидания нет. То есть если к вам приезжает какой-то эксперт там для чего-то, да, или вы там наоборот коллег себе эм, там, не знаю, зовете, там, вы едете на какие-то стажировки и так далее, мы не ожидаем, что по прошествии там месяца или трех месяцев у вас, там, я не знаю, пойдут какие-то там в печать мануалы и так далее. То есть здесь и в одной, и в другой номинации в первую очередь это прирост компетенций, да, или там тиражирование ваших компетенций в знании, там, если это институциональный опыт и вот такая часть, где вы являетесь, вуз является транслятором. То есть чтобы тоже в заявках там не было того, что я сейчас вот съезжу, да, и непременно там у меня через неделю родится что-то такое. Поэтому вот тоже там, да, как бы имейте это в виду, пожалуйста. Так, вопрос у нас в чате, что заявитель может быть лицо, имеющее отношение к очной магистратуре, может ли подать заявку сотрудник международной службы, ответственный за разработку совместных международных программ и магистратуры, но не являющийся преподавателем. Смотрите, мы не ставим, скажем, такой целью, что обязательно это должен быть преподаватель магистратуры, но в справке из вуза или в сопроводительном письме из вуза обязательно должно быть подтверждение, что человек так или иначе вовлечен в работу с очной формой магистратуры. Это может быть научный руководитель, это может быть просто руководитель международных очных магистрских программ, там, да, или вот какой функционал закреплен. Ну, то есть это не может быть просто там сотрудник международного отдела, которому эта тема интересна. Да, это должен быть все-таки человек, который ну, так или иначе с магистратурой работает, потому что это зафиксировано в принципах и правилах, это формальный критерий, который мы просто не имеем права игнорировать, поэтому... Вот. В команду вы уже можете привлекать абсолютно любых людей. Вот если мы говорим про институциональный опыт, да, то эксперты, команда проекта, они формируются исключительно, а, исходя из ваших потребностей, как вы это видите. Здесь нет никаких абсолютно формальных ограничений. А, но к заявителю да, требования мы смотрим и проверяем. Разрешите, пожалуйста, вопрос. Да, конечно. Иркутский государственный университет Истомина Ольга Борисовна. Подскажите, пожалуйста, предусмотрен ли какой-то процент, который должен остаться в ВУЗе? Ну, потому что да, есть такая практика, когда ВУЗы, так скажем, называют определенный процент на развитие, да, на решение своих собственных стратегий. В программах индивидуальная траектория или институциональный опыт, это все суммы, которые ограничиваются максимум 10%. Я правильно услышала? Смотрите, в... Индивидуальной траекторией вообще грантополучателем да, является физическое лицо. То есть вот для чего вузу здесь брать деньги на свое развитие еще с того, что вы, в общем-то, они в вашем лице условно получают то есть вы, безусловно, сейчас являетесь квалифицированным специалистом, да, но вы, они в вашем лице и так получают уже вот, сотрудника с определенным там, комплектом навыков, который будет там, вкладываться в развитие вуза. Вот Правда, у меня нет вообще никаких аргументов, потому что здесь договоренность между вами и фондом. Условно, да, вы прокачиваете ваши личные какие-то качества и компетенции, естественно, применительно к вашей профессиональной сфере, но вот роль вуза, ну, угу. не вижу, вот хоть как, да, если мы говорим об... Институциональном опыте, то да, действительно, вот 10% это максимальная сумма, которую ВУЗ может потратить. Опять-таки, мы говорим, что ВУЗ там теоретически берет эти деньги на собственное там, стратегическое или какое-то развитие, так, проект стратегического развития, ну, по большому счету, да, вот не просто там же, то есть, ВУЗ с помощью этого проекта и так закрывает какие-то свои показатели. Но да, формально, ну, то есть, условно, можно там зарплату с, не только член Проектной группы, да, но условно бухгалтера там еще кого-то заложить в смету проекта, безусловно, да. Но вот Ахр это десять процентов. Спасибо. Оксана, подскажите, пожалуйста, еще а минимальные границы запрашиваемой суммы и максимальный предел? И, собственно, сроки, да, тоже минимальные границы и максимальные. По, По индивидуальной траектории максимальный размер благотворительной помощи 300 тысяч рублей. И мы говорим о том, что проект в данном случае не может быть более 6 месяцев. Так, а минимальные, то есть это может быть, ну, допустим, да, там самая ничтожная сумма, то есть вот это, да, под, скажем, трамплин, откуда начинается эта сумма, он не оговаривается. Он вообще не оговаривается, но условно вы нашли какие-то курсы, которые длятся там две недели, допустим, или месяц. Курсы заочные стоят они там 50 тысяч рублей. Ну, например, я не знаю, там в школе управления Осколково есть Курсы по проектному менеджменту там, или по риск-менеджменту, ну, условно, да, там сейчас у нас нет никакого списка рекомендованных э, курсов, да, и вот эти вот курсы, ну, вот они там, да, пусть они длятся в месяц, стоят 50 тысяч, то есть вам не нужно 6 месяцев там искусственно э, выкраивать, но, соответственно, при этом, если часть как, каких-то занятий будет очно, то вы тогда можете заложить, естественно, поездки, проживание и питание в Москве, то есть у вас сумма уже выйдет там за 50 тысяч. Хорошо. И тогда для индивидуальной траектории минимальный срок исполнения это может быть буквально там несколько дней, да? То есть требования к... Но смотрите, к нескольким дням здесь есть все-таки э, какое-то такое вот ограничение, что мы говорим о том, в том плане, что мы говорим о том, что в индивидуальной траектории не может быть одного разового мероприятия. То есть несколько дней это поездка просто на конференцию, все-таки нет. Вот если вы это делаете, как, не знаю, там, допустим, две конференции, три конференции, пусть они у вас будут на три месяца как-то вот растянуты там, или на полгода, это одно, или вы, допустим, говорите, а да, у меня конференция, я приеду в Москву и параллельно там, допустим, схожу в Академию наук там на два дня посмотрю, да, там, или параллельно зайду еще, может быть, в вышку там, или еще куда-то, потому что меня там интересует, что мои коллеги делают, но это уже тогда, ну, все-таки какая-то более-менее траектория. И тогда от каждой организации нужно получить вот это подтверждение, да, что они нас ожидают. Ну, когда мы говорим о курсах, мы говорим о том, что в принципе достаточно хотя бы скриншота фиксирующего ваше обращение, потому что тоже важно знать, что вы подходите там под те формальные требования, которые там есть. Да? Ну, то есть может быть это, я не знаю, повышение квалификации для людей с абсолютным слухом, которые там до 18 лет. И понятно, что мы с вами, ну, то есть я по крайней мере там ни по одной, ни по другой категории туда не попадаю. Вот, да? а с... Ну, то есть вот какие-то формальные вещи. От принимающей организации, да, мы ждем хотя бы вот такого вот записки, что мы готовы на таких-то условиях там человека принять. Mm -hmm. Точно так же, да, вот коллеги спрашивали ранее, если там вы, допустим, организуете для э, кого-то стажировку на базе вашего университета. Естественно, в данном случае вот ВУЗ может, соответственно, за организацию, за проведение этой стажировки уже брать э, деньги и включать это в бюджет. Mm -hmm. Можно вот еще вопрос из Петрозаводского университета Александра Васильевича Тощенко, Значит, можно ли организовать, вернее, подать заявки на значит, соответственно, индивидуальные и, соответственно, на такую общую работу с тем, чтобы, скажем, тот, кто участвует в индивидуальной траектории, да, едет повышать свою квалификацию компетенции? А в то же время он может, может ли он участвовать, и если, скажем, речь идет о том, что будут какие-то приезды, участие или, наоборот, коллективный выезд куда-то в тех, кто будет выступать в качестве донора. Понятно, а, смотрите, да, вопрос понятен. Заявителям можно выступать только в одной номинации. Это понятно. Но участникам проекта вы можете быть хоть, хоть там, не знаю во всех. То есть здесь нет никакого квотирования на университеты. Mm -hmm. да? И здесь с, работает абсолютно ну, вот, статистическая такая вещь. Да? То есть если мы посмотрим на список победителей, допустим, у нас там, я не знаю, иногда бывает так, что от одного университета поддерживаются две или три заявки. И это совершенно нормально, просто потому что ну вот, как бы от ВУЗа всего, там, допустим, в этот конкурс пришло, там, не знаю, 10 заявок, например. Иногда бывает так, что были поданы 3, и 3 были одобрены экспертами, тоже такое. Ну, то есть здесь не квотируется никоим образом. Спасибо. Да, то есть единственное ограничение, что нельзя быть заявителем на… Одним заявителем Конечно. на номинации, да, а так в составе команды, пожалуйста, это как бы… Уже регламентируется самим вузом, самим заявителем. Здравствуйте, можно вопросик задать? Да, конечно же. Санкт-Петербургский государственный экономический университет Сулейман кадеевал Женат, я несколько раз участвовала. В грантовом конкурсе. Очень рада потому, вас видеть, да, да, да, даже, да, даже были с нами да, на площадке, Спасибо. Вопрос такой очень интересный, вот сегодня встреча состоялась, у меня возник такой вопрос, да, вот индивидуальная траектория. Если я правильно понимаю, значит, заявитель, он повышает свою квалификацию, закладывает затраты на свое развитие, но не предусматривает, скажем, оплату за свою работу, правильно я понимаю? То есть не закладывают как в грантовом конкурсе там какой-то процент затрат, не затраты, а вот за ну, разработку проекта или что-то, то есть его заработную плату, так условно скажем, правильно а -а -а. я понимаю? Абсолютно верно, просто потому что у нас здесь нет проекта, который вы разрабатываете, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть если мы в грантовом конкурсе действительно ожидаем по завершении вот ну, какой-то продукт образовательный, mm -hmm. Да, то есть здесь это исключительно, ну скажем, вложение в вас само. Да, то mm -hmm. есть вы понимаете, что вот сейчас вы хотите там поехать, я не знаю, в, в какой-нибудь университет в Испании, посмотреть, там, просто в течение там, двух недель там, в плане, не знаю, программ по цифровой экономике. Ну, вот абсолютно mm -hmm. с потолка. Да, то есть, но мы не ожидаем, что по завершении вашей поездки вы создадите какой-то там образовательный продукт. И он может быть, может не быть. Да, но это не самоцель ни в коем случае. То есть здесь самоцель – это именно повышение ваших профессиональных навыков и компетенций. И еще один вопрос. Спасибо большое за ответ. Оксана, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если будут возникать вопросы в процессе участия в этом конкурсе, можно ли к вам обратиться с вопросами? Не в... Нет, не, не только можно, но и нужно, конечно же, пожалуйста, вот и в телеграм-канале, и по телефону, и по электронной почте мы полностью в вашем распоряжении. Спасибо большое. Да, вам спасибо. Коллеги, остались еще какие-то вопросы? Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздно присоединился, возможно, мои вопросы уже прозвучали. Меня зовут Михаил Александров, я из Российской академии народного хозяйства, победитель конкурса 2018 года, грантовый программы. Такой вопрос будет. Речь об институциональном варианте. Uh -huh. Заявку подает один университет или те университеты. Мы хотим использовать ресурс для контактов с одним из университетов, российских, ну, Петрозаводский, например, госуниверситет, для развития совместных магистрских и аспирантских программ. Вот кто подает, как подавать заявку? Мы одни, ссылаясь на Петрозаводский. Петрозавод, ссылаясь на нас, или совместно? Это первый вопрос. Угу. Смотрите, здесь нет никакого требования там, к консорциуму там, или еще к чему-то. Наверное, я бы здесь исходила из... Э, э, то есть, кому подавать заявку, заявителям будет выступать э, какая-то одна площадка. Будет ли это РАНХИКС или это будет ПетрГУ, но вы между собой, наверное, должны определиться, потому что с нашей стороны нет как бы никаких формальных ограничений. Наверное, на базе того, ну я бы посмотрела условно, на чьей базе будет большая часть времени так или иначе проведена, Ну и... Вот как, да, действительно, внутри какие будут договоренности. Но подает один университет? Не надо да. подавать совместно, да? А, нет, совместно такого вообще нет. Подает, естественно, один университет. Он говорит, что я выступаю там или реципиентом какой-то лучшей практики, или наоборот, транслятором, да. То есть uh -huh. там, не знаю, коллеги из ПетрГУ к нам приедут, и вот сейчас мы там мы будем вместе делать это и это. Uh -huh. вот. а следующий uh -huh. вопрос. Uh -huh. Спасибо. Спасибо института нет персональный скажем вариант uh -huh. такой, такой вопрос требуется ли поддержка или какие-то документы я не видел в том объявлении которое есть на сайте фонда Владимира Потанина я не видел списка документов или я просто не досмотрел пропустил какие документы нужны для обоснования заявки интересно мы сотрудничаем, например, с Автономным университетом Барселоны, но ну, в частности я выпускал несколько докторов, ну, это PHD, и с Дублинским политехом там. И вот, ну, соответственно, вопрос. Нужны ли, нужна ли поддержка и доказательства успешного сотрудничества в прошлом, чтобы обосновать, что я еду не абы куда, а еду туда-то, и уже в прошлом были... На работе. Смотрите, никаких таких ретроспективных подтверждений о сотрудничестве мы не просим прикладывать, мы просим приложить, естественно, от любой принимающей организации, неважно где она находится, на территории РФ, там, на терри... на... за пределами РФ, да, какое-то там письмо подтверждение о том, что они действительно вас ждут они действительно вас готовы принять, вот на, ну, условно, на, на определенный срок, вот на таких-то условиях. Или все, если можно, там как бы можно включить, что там действительно у вас, я не знаю, долгосрочные уже какие-то uh, были проекты там и так далее. Если это не применимо, то ничего страшного абсолютно. Ну соглашения каких-то там еще чего-то да. точно не нужно прикладывать. И единственное, что мы просим, что как у нас, конечно же, конкурсы и рабочий язык он по Поэтому если какие-то письма поддержки идут на иностранном языке, мы просим в свободной форме, не заверяя нотариально, приложить перевод. Ну, просто чтобы мы там соблюли все, э, все правила. А, вот э, тоже, да, там от Ирины на вопрос. Приглашать специалистов, вы можете абсолютно откуда угодно, тоже нет никаких ограничений. У нас иногда бывают такие э, вопросы от университета, не знаю, насколько это ваш кейс, когда говорят, а вот бухгалтерии будет сложно там оплатить работу э, иностранного коллеги там да или там оплатить все издержки его там но это вы уже правда решаете с университетом конкретно со стороны вот фонда нет никаких угу, ограничений угу. спасибо большое исчерпывающе да коллеги еще какие-то вопросы Смотрите, мы ни в коем случае там не прощаемся с вами, да. Я сейчас напишу еще раз вот здесь вот продублирую форму, где, на которой заполняются все заявки, и здесь я тоже хочу сказать, что иногда бывает так, что без того, без того, чтобы вы прикрепили как там, документ, допустим, справку подтверждающую там, или письмо поддержки, вас иногда портал не будет пропускать дальше, да? он как бы, там, будет требовать эту бумажку. Вот, чтобы не задерживаться с содержательным заполнением, мы очень рекомендуем, вы можете с рабочего стола взять абсолютно любой документ, прикрепить для того, чтобы портал вам мог позволить двигаться дальше, но на этапе подачи заявки вы, соответственно, там, меняете документ, когда у вас будет готов. Вот как-то так. Так что, вот, коллеги, еще чем-то могу помочь? Смотрите, если вопросов сейчас больше нет, мы тогда с вами обязательно остаемся на связи. Запись этого вебинара она будет доступна. Я хочу сказать, что мы 25 февраля. В три часа дня мы проводим экспертный вебинар, то есть выступать будет не фонд социальных инвестиций. Мы будем мы пригласили эксперта. Может быть, из вас люди многие знают. Это Ирина Вадимовна Аржанова, генеральный директор Национального фонда подготовки кадров. Мы попросили Ирину Вадимовну, они по заказу фонда потанина делали очень интересное исследование по развитию магистратуры и по тому, какое влияние оказывает, собственно, поддержанные проекты фонда на институциональное развитие, но не столько у нас это пиар этого исследования, которое есть в открытом доступе, нам показалось, что в ходе этого исследования были очень интересные получены материалы о том, в принципе, да, вот иногда бывает так, что ты варишь со своей кашей и очень сложно посмотреть немножко, а вот что же мне еще может быть нужно, да, а куда Куда мне еще развернуть программу там как там приспособить то что есть где еще чему-то пойти поучиться вот кажется что удалось коллегам получить вот эти вот очень интересные знания наработки поэтому мы обязательно этот вебинар проанонсируем это про скажем такой вот общие какие-то вещи по развитию института магистратуры вас приглашаем потому что нам показалось что можно подчеркнуть какие-то интересные идеи для заявок до да, чтобы это не было просто хождение по кругу это ни в коем случае не обязательно это посещение мероприятия, но, тем не менее, вот для профессионального развития, возможно, это будет полезно. Мы еще раз там анонсируем его ближе к, к делу. 25 февраля в 3 часа дня по Москве. Я вижу у Константина Надолина поднятая рука. Константин, у вас вопрос какой-то? Или... Да, спасибо, что что э, заметили. Вот, э, я так понял, что э, весьма существенную роль в результатах играют э, именно приложенные документы. Вы даже сказали такую фразу, что если справка от университета не такая красивая, как могла бы быть, то это уже не 10 баллов. Вот. И также что важно показать связь значит, с магистратурой вот. и я, а я уже заявку подал вот до 31 января на срок да? и я вот посетовал на себя потому что я как раз руковожу магистерской программой причем разработанной при поддержке вот стипендиальной программы фонда. Вот. То есть я являюсь руководителем магистерской программы и, как бы заявился именно с целью э, расшить узкое место, с которым мы столкнулись, потому что мы университет классический, и с организацией э, так называемого модуля проектной деятельности у нас э, значит, такая ситуация, что: ой, ну, это я не буду рассказывать какие конкретно у нас возникают сложности. Вот. И я в связи с этим заявился, но я не прикладывал ни приказа о назначении меня руководителем магистерской программы. Вот. Я даже сейчас не полностью уверен, упомянул ли я об этом в описании. Вот. Кстати сказать, вот эти вот количество знаков, которые в форме от, отведены – ну на мой взгляд недостаточно где-то уж по крайней мере точно наверное все-таки немного как бы произвольно были назначены эти объемы потому что где-то их достаточно может быть даже с избытком а где-то явно недостаточно и нету никакой возможности какую-то пояснительную дополнительную записку приложить на которой бы можно было сослаться вот поэтому, Приходилось, я написал как бы сперва в таком свободном формате, а потом мне пришлось резать, потому что практически по всем позициям у меня был перебор по этим символам. Вот. Не знаю, может быть форма как вот в стипендиальных конкурсах первых, по крайней мере, было, когда можно было некоторое приложение в виде пояснительной записки представить, может быть, стоит сохранить. Ну ладно, это нигде, не суть моего вопроса. Я хотел спросить, что сейчас уже как бы подача произошла, срок подачи уже прошел, и вдогон уже никаких усиливающих каких-то козырных документов приложить уже не получится, да? Правильно я понимаю? А, смотрите, про то, там справка красивая или некрасивая. Вот есть, наверное, два таких вот типа, не то что ошибок, а да, недочетов. И одни, это относится к формальным критериям. И условно, вот если, то сейчас все заявки, которые мы получили на четвертый цикл, они сейчас как раз в стадии прохождения такой экспертизы на формальные критерии. И здесь, если мы посмотрим вашу заявку, и мы увидим, что нам не хватает каких-то вот, то есть мы не видим вашего форму работы с очной магистратурой, допустим, да, там вашу заявку мы вернем на доработку с просьбой заменить эту справку. То есть это все не смертельно. То есть если мы видим в документах какие-то моменты, по которым мы, ну, у нас есть сомнения, допустим, да, или мы не видим полностью все информации, мы такие заявки на доработку возвращаем но so, мы не возвращаем содержательные какие-то вещи, то есть вот уже когда заявка уходит эксперту, мы эксперту говорим, что мы со своей стороны все проверили, мы действительно проверили, что вот у человек там работает с магистрантами, учениками, там и пузи участники, там и сроки там и заявки соблюдены и так далее. уже после этого там содержательные эксперты проводят оценку, но ну, здесь мы уже, конечно, там никаких правок вносить не не можем. Да, ага. Оксана. Дело в том, что я как раз спокоен достаточно за формальное соответствие, потому что то, что касается справки, не знаю, насколько она красивая и некрасивая, но справку о своей работе я получал в отделе кадров, она достаточно формальная, но я к ней присовокупил еще справку от дирекции института нашего, где более уже в свободном формате написано и то, что поддерживает, и то, что важно этот, этот вопрос и так далее. То есть там как бы из двух документов она эта справка состоит, тут я понимаю. Но относительно руководства магистратурой, это, как я понял бы, еще, наверное, бы усилила мои позиции. Но вот. а смотрите, этого... в справках этого не, это не обязательно отражать, потому что в справке мы просто смотрим на то, что вы действительно в то, так или иначе работаете с очной формой магистратуры. Да, если вы не в справке, но вы где-то в заявке, там, в мотивационном письме, в обосновании там, написали, что вы являетесь руководителем, то для эксперта этого более чем достаточно. Да? То есть мы здесь вот все-таки разделяем как бы, вот эту формальную историю, на которую смотрим мы как операторы. Да, и вот эту вот экспертную заставляющую, когда человек смотрит не только ваши справки, человек смотрит на заявку в комплексе, потому что я, например, вот что, как бы я там заявку не прочитала, и что бы мне там понравилось, не понравилось, я не могу вам ее вернуть и сказать, а вот я считаю так, это было бы вообще неправильно, некорректно, непрофессионально, и уже бы в следующий цикл мы бы точно не, не видели как операторы со стороны фонда. А эксперты, они уже смотрят как бы всю заявку в, ну, вот полностью. Я понял. Ну, спасибо за uh -huh. ответ. Если потребуются какие-то дополнительные сведения и так далее, я готов их представить. Вот, так что... Абсолютно. Если какие-то дополнительные сведения, если нам что-то вот с формальной точки зрения мы не увидим, когда будем ваши заявки отсматривать, ваша заявка обязательно вернется на доработку и вопросов тогда никаких не будет. Хорошо, спасибо. Угу. Спасибо за информацию. Ок, да. Оксана, подскажите, пожалуйста, да. отчетные документы о потраченных средствах, выделенных фондом, это чеки, билеты, квитанции об оплате курсов? Все, да? Да, Этого да, достаточно? абсолютно, да. Ну, то есть, соответственно, за что вы там расплачиваетесь, как бы, да, какие расходы вы зашиваете, э, то вы и прикладываете. Соответственно, тогда за, э, там, допустим, если командировка, у вас то за питание вы не прикладываете никакие чеки, естественно, да, вы это высчитываете по нормативам фонда, но при этом уже там тогда видно, что у вас билет там в одну сторону, тогда-то, в другую, тогда-то, то у вас вот столько-то дней, которые вы закладываете на питание, и все. А вот эти нормативы фонда можно посмотреть на сайте организации? Они да? есть на сайте, и когда вы будете составлять бюджет, если вы еще не зарегистрированы на, на портале, да, то, например, когда вы заходите в бюджет, там есть перечень всех расходов, как шпаргалочка такая, да, что можно, что нельзя, и нормативы на проживание, на питание. Спасибо. Добрый день. Можно, пожалуйста, уточнить вопрос? Конечно же. А вот в рамках проекта мы же можем предусмотреть взаимодействие с двумя организациями. То есть мы это, так скажем, отраслевой вуз, в котором как раз-таки магистрские программы. И с другой стороны это вуз, который бы помог нам в части развития каких-либо инновационных методов управления. Спасибо. Ну, абсолютно. То есть если вы говорите про номинации, ну и, даже в, и в одной и в другой номинации, это совершенно допустимо. Спасибо да. большое. То есть если вы это институциональный опыт, то, соответственно, вы, вероятно, там будете как-то ссылаться на опыт другой организации в этом случае. Возможно, чтобы, допустим, как ваша команда вашего вуза к ним приехала, да, изучала их опыт, точно очень так же, как такая команда из другого вуза приезжала к вам на площадку, делилась своими наработками и... И даже в индивидуальной траектории, если вы там в одном лице, допустим, человек, который занимается этой темой, допустимо, чтобы вы туда приехали и там поучились. Благодарю. Коллеги, еще что-то осталось неохваченным? Или мы сейчас с вами можем расстаться и переходим тогда в электронную почту и телефон? Ну, в любом случае, да, еще раз повторюсь, и презентация, и запись они будут в доступе, мы все это разместим, и, пожалуйста, да, пишите, звоните, мы полностью в вашем распоряжении, я и мои коллеги. Вот, поэтому спасибо большое всем, кто сегодня с нами был, очень рада была видеть несколько знакомых имен, фамилий, это всегда приятно. Нам тоже очень приятно. Спасибо большое, Оксана, за содержательное. Сегодня вот такой вебинар интересный. Спасибо. Да, Михаил, у вас еще остались какие-то вопросы? Нет, нет. Нет, просто все. Спасибо. Да, спасибо. коллеги, тогда еще раз спасибо. Прощаемся в онлайне, но остаемся с вами на связи. Спасибо за ваше время большое. До свидания.